Американцы. Им всегда нужен кто-то, кого любить. И кто-то, кого ненавидеть. Хейтеры постоянно твердят. Тоня. Скажи правду. Марго Робби. Но правда не существует. Это же дерьмо собачье. Я, Тоня. Уморительно, злободневно, остроумно, предельно точно. Бустон Глоб. Скоро на экранах. Переведено и озвучено для iVideos.